Здравствуйте! Представляю стратегию турбо-опционов в торговле от коррекции. Определим инструмент с сильным трендом при помощи наших торговых сигналов. Заходим на сайт invest21.ru и в меню «Бинарные опционы» выбираем «Торговые сигналы». В открывшейся странице переходим по ссылке «Сигналы для турбо-опционов». Определяем инструмент с наиболее сильным трендом. Пара «Австралийский доллар» к американскому на всех временных периодах транслирует сигнал «Активно покупать». Переходим на страницу торговых сигналов по этой паре. Все основные сигналы на всех временных периодах в статусе активно покупать. Практически все дополнительные сигналы аналогичны. Вывод. По паре австралийский доллар к американскому – сильный тренд на повышение. Остается дождаться коррекции и приобрести кол опцион Как стратегии торговли по сигналам на коррекции тренда. Переходим в окно торгового терминала IQ Option. Выбираем турбоакционы и открываем график пары «Австралийский доллар» к американскому. Устанавливаем минутный период. И наносим на график два индикатора. Простая скользящая средняя с периодом 14 красного цвета, медленная. И простая скользящая средняя с периодом 7 зеленого цвета – быстрая. Торговать будем на пересечении этих средних. Абсолютно так же, как и в другой нашей стратегии пересечения скользящих средних. С той лишь разницей, что торговать будем только в направлении тренда. В нашем случае приобретать только кол опцион На графике пары видим, что намечается коррекционное движение. Переходим в окно сигнала. Здесь коррекция еще не началась. Основная концепция этой стратегии – найти тренд. Дождаться коррекции. Под завершении коррекции купить опцион в направлении тренда. Тренд мы нашли и определили. Начало коррекции будем определять двумя способами. В окне торговых сигналов, как изменение минутного сигнала на продавать или активно продавать. В окне торгового терминала при пересечении зеленый средний сверху вниз красный средний. Как видно на графике пары, это событие наступает первым. Быстрая зеленая средняя пересекает сверху вниз красную медленную среднюю. Ждем подтверждения в окне торговых сигналов. Минутные сигналы меняются на нейтральные. Пяти, пятнадцатиминутные, часовые и дневные сигналы остаются в тренде активно покупать. Ждем развития коррекции. Минутные сигналы изменяют статус на «Продавать». 5-15-минутные часовые и дневные сигналы остаются в тренде «Активно покупать». Минутные сигналы переходят в категорию «Активно продавать». Теперь необходимо ждать завершения коррекции. Пока сигналы на более длинных временных периодах остаются в диапазоне «Покупать» – «Активно покупать», шансы на завершение коррекции высоки. Если же 5-минутные, а тем более 15-минутные сигналы изменились на «Продавать», то это глубокая коррекция или смена тренда. Рекомендуем воздержаться от покупки турбо-опционов. Теперь необходимо определить завершение коррекции и продолжение тренда. В окне сигналов минутный прогноз должен стать купить или активно покупать. В окне торгового терминала зеленая быстрая средняя должна пересечь красную медленную среднюю снизу вверх. Визуально на графике можно наблюдать завершение коррекции и развитие дальнейшего движения в направлении тренда. Наиболее агрессивные игроки могут начинать покупки уже на этом этапе. Мы же предпочтем дождаться того или другого подтверждения возобновления тренда. Первым срабатывает рекомендация покупать на минутных торговых сигналах. Приобретаем колл 60 секунд. Опцион закрывается с прибылью. Одновременно быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх. Снова покупаем кол-опцион 60 секунд. И он тоже приносит прибыль. Удачной торговли и инвестиций!